Здравствуйте! Компания «Сверс» для Вас. Вот у нас Виталий. Мы у него устанавливали откатные ворота из профнастила, под дерево, калитка и с вами ворота. Виталий, расскажите, пожалуйста, пару слов, почему Вы обратились в нашу компанию? Ну, компания уже давно известна нам. Мы давно сотрудничаем. И все виды работ, которые до сих пор были выполнены, выполнялись на хорошем уровне. качестве претензий не было работа делать своевременно продолжим ага. или цена соответственно цена и качество вас устроила подскажите какие еще объекты работают ну, на, на многих объектах мы работали в принципе вот откатные ворота калитки и если не ошибаюсь кажется даже двери, да. двери двери да дурхановские двери мы делаем да. да, а, скажите вы будете нас рекомендовать дальше обязательно а, скажите да. пожалуйста пару слов нашим клиентам на будущее что почему надо обращаться. к Ну что хотелось бы сказать. Компания вполне надежная. Мы работаем уже много лет сотрудничаем с ребятами. И претензий, нареканий вообще нет. Спасибо вам большое, Виталий.